На прошедшей неделе культурный центр совхоза имени Ленина провел сразу несколько мероприятий. Для детей и пожилых людей в клубе «Золотая осень» детский хор русской песни, мастерская рукоделия «Мозаика», парсоюз ЗАО совхоза имени Ленина организовали праздник «Пришла каледа», в ходе которого детям рассказали о крещении Господнем, а также показали народную традицию каледования. Все внимание сюда нет, Сегодня у нас какой праздник? Крещение. Крещение. Спасибо. Вот До крещения были святые дни. Все эти дни считаются от Рождества до крещения святыми. Да? И после крещения ребята обычно каледовали. Каледа – гостя жданная, гостья в каждом доме желанная. Каждый год издалека приходит всем, кто ее встретит, да приветит, добра пожелает, во всем помогает. Пойдем мы с вами сегодня калядовать. Каляда, каляда, пришла каляда, На конуле Рождества мы стали каляду По всем барам, по проулочкам нашли каляду У Ларисы по столе. Просим абсолютно бесплатно геоновые палочки, 22 января на территории прудов для жителей устроили дискотеку под луной. Так, по замыслу организаторов, они хотели отметить День студентов. 22 января культурный центр поселка совхоза имени Ленина решил организовать дискотеку для взрослых. И дискотека называлась «Танцы под луной». Проходила она на открытом воздухе и была посвящена... Дню студента. Можно Профессиональные инструкторы танца выступили в роли аниматоров и показывали несложные движения со сцены, которым подражали взрослые дети. Прозвучались знакомые хиты – Люди потанцевали под ламбаду и, конечно, попели, ставшую неофициальным гимном нашего поселения, песню под названием Софос имени Ленина. У нас Культурный центр совхоза имени Ленина продолжит организовывать подобные мероприятия, если жители поддержат их проведение своими положительными отзывами и комментариями. Мы также просим присылать предложение о формах проведения культурного досуга, который будет организован в дальнейшем, в том числе и с учетом пожелания жителей нашего поселения. С вами был Дмитрий Марташенко, ТВ «Совхоз». До скорой встречи.